Каким образом ты оказался на территории Украины, в Полтавской области? Мы были на учениях под Воронежем, и мы приносили все ближе и ближе к границе, якобы на храм. Нас отправили еще ближе к границе, как я понял, сначала, а потом мы, когда уже проехали какой-то забор, и вот эти горы песка, которые там были... Я уже понял, что там, ну, Украина. Ты понял, что ты пересек территорию другого государства? Да. Совершил преступление? Да. Командиры говорили, что вы едете воевать на Украину? Они говорили, что мы поедем через границу. Ты пересекал границу. Ты понимал, что здесь надо будет исполнять приказы, которые могут идти в разрез совести? Обстреливать садики, жилые массивы? Мирных людей, граждан, которые не оказывают сопротивления? Я не обстреливал. Мы, как нам сказали, что Селенский уже подписал приказ о капитуляции, что нам нужно просто доехать до Киева, там занять оборону и потом вернемся обратно. Оборону от кого? Просто чтобы танки заехали и как нам сказали для чего танкам другого государства заезжать на территорию нашей страны танками и от кого отбежать оборону как солдаты между собой говорили что ну, чтобы показать силу сила показана сколько к, какая у вас была колонна техники Я не знаю точное количество большая колонна примерно машина не, не, не, не, не, не. Машин стомаль было. Тяжелая техника шла в колонне. Тяжелая техника, ну, танки, да. Там в основном были танки. Эти танки шли против мирного населения. Yeah. Yeah. Yeah. Оборонять от мирного населения в Киев. От кого оборонять? Я не знаю. Вот ты попал сюда, тебя здесь обижают, бьют, ломают кости. А зачем ты пришел к нам? Меня отправили. А что, ты не думал отказаться? Да. Почему? Либо нам сказали, либо подписывайте контракт, либо его подпишут за тебя. А что тебя грозит на территории страны? Грозило бы, если бы ты не пошел, отказался. Тюрьма. Лучше людей убивать, чем тюрьма? Я не знал, что мы будем убивать людей. Но когда узнал, когда пересек границу, понимал, куда попал? Зачем идешь? Понял, куда попал. Когда начали стрелять, куда она... попал. Если вдруг тебя увидят на родине, маме-папе что-то хочешь передать? Что я люблю. А чувство вины ощущаешь перед гражданами нашего государства, которых вы пришли убивать? Безоружных. Да. Не жаль, что... А танки зачем? Если вы не шли убивать, зачем танки? Мне жаль, что такого политика нашей страны, нашего президента. Я ее не поддерживаю.